Эта тема закрыта навсегда. Да, правда. Я ж не в Англии, блядь. Скоро новые батлы, скоро пиздец будет убийство. Батлить буду зимой. Следующего года, 2019. Конец зимы, начало весны. Запланировано два батла. Не надо батлить, спасибо, пошел нахуй, черт ебаный, сейчас я тебя блокну, пидораса. Пошел нахуй, гандон, твою маму ебал. Не, не оба батланы, я на других площадках тоже батлить буду, не только на версусе, я на всех, где только возможно буду батлить. Салам в Казахстан из Москвы. Да, хорошо знаю. Вот вчера познакомился с одним американцем, ему лет 50 переехал в Россию на постоянку. Случайно с ним в автосервисе просто пересеклись, он кофе захотел, а там на аппаратах все по-русски написано, я ему кофе покупал. Так и запизделись, короче. На английском свободно говорю. По-французски умею только читать. Ну, может, несколько слов знаю, там, считать от 1 до десяти умею, и то уже да. По французски умею читать нормально Но что я читаю, я не понимаю В принципе, ну может изредка Какие-то слова понимаю Конфликт Тахиоби вообще похуй если Я не хочу в это лезть Я не знаю, как там все было Мне вообще поебать Но это Москва, чего вы хотите блядь? Тут все может быть Мне вообще насрать на этот конфликт Я работаю у меня много разных работ. Кем работаю, говорить не буду У меня работы постоянно меняют Но на свою работу я не жалую Кто-то чем-то занимался, так пообщаться У нас, блядь, вокруг одни КМСники, блядь, АМСники В универе я учился на экономист Да я с кентами на хате тренируюсь Я в зал не хожу, у него свой зал дома Я у него тренируюсь изредка на слово не знаю будет ли батл или нет пока на слово меня никто не звал а учился я в финансовом университете при правительстве дизвилс тоже в нем учился кстати только он на домашнем обучении был все время я охуял когда он мне рассказал после батла что он учился со мной в универе Видел только отрывок, я спал всю ночь Ну забил его, что делать Густав сам всем афроамериканцам проигрывает У него проклятие какое-то Он всем афроамериканцам проиграл Это прям какое-то проклятие у мужика Но я больше охуел Сайберг Нуньес Я не думал, что Нуньес ее побьет мне казалось Сайборг вообще не сгибаемая баба, неубиваемая. Она ее хорошо уронила, конечно, блядь. Руки у нее ебнуты, блядь. Он говорит. Привет, Даша! Какой нахуй совместный трек, о чем вообще вы говорите, блядь? Я кучу раз говорил, когда следующий батл В конце зимы. Метр девяносто два. Все решили, мы с этим за пэм и больше все. я на эту тему говорить больше не буду ничего. Позже выйду обратно. Нет, не игра. Только в паб на телефоне. Все. Времени нет, его что-то играть. С наступающим. Здорово, здорово. В следующем году батл 2019 и зима-весна. Вот так. Потому что холодно Реально холодно Всем привет, всем привет Буквально на пять минут зашел Здорово, тости. холодно, пиздец. Прям лютые холода наступили из часа. Сейчас тоже виснет. Салам, салам, я отлично. Сам как? <свеч> <свеч> Тьма простудилась. <свеч> Чтобы начать заниматься, я бы посоветовал пойти на самбо, на дзюдо, на борьбу. Вначале изучать борцовскую технику, а потом уже можно ударку. У меня все было наоборот, я с детства именно ударки обучался, а потом уже только борьбе. Но как опыт показывает, лучше вначале заниматься борьбой. Джидо самбо можно сразу на бокс. На всякие каратеты так вам не советую ходить. Потому что для общего развития можно, оно, как бы не сказал, что это очень эффективно вид боевых искусств. Да. Привет всем славянам, чувак пишет. Салам. Бумбокс вахтером, да это ж то какая. это ж очень старая песня ей лет 10 может, не? не знаю, если честно, как отношусь как бы ее надо переслушать, чтобы понять, как я к ней отношусь тогда, лет 10 назад, она меня заебывала, если честно потому что она отовсюду играла с каждого окна МГ отмечать пока я Точных планов нет? У меня никогда нет планов, на я сейчас, наверное, на Новый год. Как ты относишься к деятельности литовского лингвиста? Ясосу бибу. Это кто такой, если честно, я что-то не в курсе, кто это? Что это за имя такое смешное? Я, походу, понял, блядь. Святослав Волфович. Походу, Святослав Волфович пытался нас тонко подъебать. Звучит, как какая-то... Японская хуйня, какими какого-то японца, короче Это типа, блядь Не, Святослав, у меня такой вопрос к тебе, если у тебя окажется нож в спине и хуй в жопе, что ты вытащишь первым? Просики, позадавай. А это уже слишком личный вопрос. Ты приемный чувак, спрашивает я баху. Я пытаюсь выяснить. Я пытаюсь докопаться до правды. Жду тебя на версии, потому что РНБ это не твоя площадка. Ты красавчик. РНБ. Так-то я вообще никогда не любил R&B, если честно. Да, многих удивил, я это знаю. У меня уникальности. Ты да, я знаю, что ты хотел сказать, братан. Спасибо, я прикалываюсь. Блять, бывает идешь по улице, короче Мимо всяких разных домов проходишь И, короче, прям у самого основания дома из кирпича может торчать, короче Что-то типа такого болта И он будет подписан бумажкой, где будет внизу написано Деформационный репер, блядь Или репер Все через Е, короче Смешная хуйня Строчку панчлайном Я смотрю долго в одну точку Как знаю Я в шоке, честно, в шоке. Я, короче, сижу, обедаю, и тут мне звонит подряд какой-то номер, два раза подряд. Я перезваниваю и понимаю, что это керамба. Керамба... Тот самый керамбит, которому я миллион раз предлагал встретиться. Я понимаю, это его голос, я не, не знаю, что он хочет сказать. Может, на батл меня вызывает, может, предлагает встретиться. Первое, что он мне говорит, что ты все еще не успокоился, он мне говорит. Я вообще не понимаю, что он несет. Он говорит, я такой, ты о чем вообще, да? Он... он говорит, ты моей маме на работу звонил. Он меня спрашивает, ты моей маме на работу звонил? Я просто охренел. У чувака реально какая-то параноя. Кто вообще его мама? Где она? У него есть мама? У него реально есть мама? Не, в том плане, что он, нафига мне его мама нужна, чтобы звонить ей на работу. В плане. Реально параноик, чувак, реально параноик. Не, вот если бы не вся эта неприятная ситуация, конечно, с РБЛ, я бы остался на РБЛ и заботлил бы его. Но... Такова судьба, я не знаю, как это описать Так получилось по стечению обстоятельств У меня нет возможности заботлить его сейчас Я просто хочу лишить его чемпионского титула Если так посмотреть на всю турнирку вот, Ну вот с самого начала, кто был его соперники Джимми М. Эм. Порвал его в отборе еще Кто там еще дальше был? Келпи Бионд Сотников молец Ну Мовца, да Одолел Но, блядь, он еще не сталкивался с такими рэперами, как я Он так сильно меня боится Что он звонит мне и спрашивает Звонил ли я его маме то есть из всех подозреваемых я первый. Вы понимаете, как сильно я застрял у этого человека в голове? Не, ну, сюда я звонил, потому что я этот номер сам нашел. Я понял, что это место, где он работает. Это, это мовец, потому что это мой соперник чем здесь мама Керамби? там ничего? Маму керамбита батлить надо или что? Я за три дня до батла узнала вообще о номере этого мовца, о том, что он работает в парке за развлечение. за три дня до этого как бы узнал. И успел написать там несколько кусков. Вот, я позвонил, услышал его голос в автоответчике. Я, я такой думаю, опа, на. Ну ничего, я как бы вот, я считаю так, если ты, это, если ты как бы чемпион, чемпион ни от кого не должен скрываться, бегать, прятаться, как батлер, то есть он должен принимать любые вызовы на любых площадках, пошел на другую площадку и забатлил куча топовых западных батловиков. Они не ботлят только у себя дома на своей домашней площадке, они постоянно находятся в разъездах, они рискуют, они приезжают в другие штаты, на другие площадки, на площадки, где их соперники являются владельцами этих площадок, этих лиг. То есть они оказываются в абсолютно разных ус условиях, экстремальных, где вся толпа может быть полностью настроена против тебя. Западные батловики часто батлят на всяких... Ну не часто, но бывает такое, что два топовых батловика встречаются на какой-нибудь задрыпанной площадке андеграундной, какой андеграундной. Где-нибудь где там в Европе, а они оборотом с Америки. Таких примеров много есть на самом деле. Что такого пойти из-за на другой площадке? Ничего, я считаю. Диз Винца. Диз в Канаде баттлей. But... В смысле? Диз? This... Канада Америка они граничат. Диз больше. У Диза одинаковое количество батлов, сколько в Америке, столько и в Канаде. Большую часть батлов провел в Канаде. Это не, это не самая дальняя его поездка. Он обездил весь мир. Он в Европе батлил в Швеции, в Англии, в Германии. У себя дома в Ливане батлил. Он батлил на Филиппинах, в Новой Зеландии, в Австралии. Где только не батлил. Потому что дофига, где люди на английском языке говорят, и везде есть площадки. Блять, вот я уже кучу раз рассказывал про РБЛ. Можешь в Ютубе набрать. Там будет. Огил. Ситуация с РПЛ как-то так. Там, по-моему, выложил кто-то перископ уже. Не помню, как, как называется, правда. 140 bpm батлы на китайском Блять Я слушал вьетнамский рэп Я просто неподалеку от места, где работаю Есть так, такая Кафешка вьетнамская Вьетнамская кухня Там и там постоянно играет Вьетнамский рэп -ак. И я охерел с того, как типы Жестко, агрессивно читают Они прям двойными, тройными стелят По вьетнамские, причем биты такие очень жесткие, кочевые, они такие полуклубные, но они кочевые, я охерел с того, как типы во Вьетнаме и башу то есть ты вообще не понимаешь о чем говорят, но ты слышишь тех технику, это пиздец и причем там очень быстрая читка но она мега техничная я охуел но самую быструю иностранную читку техничную я слышал на филиппинском, пиздец здорово кто не был с нами с самого начала монгольский рыбак не слушал надо послушать чешский рэп местами очень сильно русский напоминает я был в Чехии там ежегодно проводят фестиваль хип-хоп фест называется. Мэг Литл что ли? Или МС Литл? Я Мэг Литл знаю, ёбнутый тип белый такой. Америкоз. Он жестко валит. В Чехии, короче, типы тупо устроили сайфер такой. Там тип подряд на ноутскульные биты зачитывал на чешском, и он местами очень сильно на русский язык похож. То есть там я процентов 30 текста выкупал только лишь за счет того, что я слышал русские слова, я понимал, что он говорит в строчке именно в этой. Я прямо охеревал, думал, ни хера себе. Он прям четко по-русски произносил некоторые слова. Мэрк Литтл ебанутый тип, у него на ютубе дофига очень креативных видео Он прям очень креативно подходит к каждому видео, у каждого своя концепция Очень круто делает ну, У него ебнутые батлы на скрибл Джеми были так Пиздец, что за тип Да, чешские похожие языки, да Базару ноль. Но я не так много чешского языка в реальной жизни слышал а понимал, что там есть много общих с русским языком слов Но когда я именно услышал репак, я прям слегка так удивился Рэп-бэттлс оф History, прикольная тема Мне больше всего нравится Альберт Эйнштейн против этого Стивена Хокинга Пиздец, чудо-бэттлс По-моему, самый прикольный Это все одна сигарета, блять. Блять, из-за тебя я ее уронил, нахуй. В СПБ я в этом году уже был в Питере раз пять, пять был раз уже да. Там холодно. еще холоднее, чем здесь. Короче, ладно. Всем пока. Мне надо докурить сигу. Всем удачи.